Сегодня утром после работы с физическим телом я коснулась того, что мне очень тяжело вообще везде. Кажется, как будто я, не знаю, мышки поскакала. И э, занимаясь, я начала осознавать, что это на самом деле внутренние мои протесты и внутренний вот этот И Типа, нет, это ну не может быть такого. То есть вот такая, на самом деле, внутри какое-то препятствие для того, чтобы по-настоящему почувствовать весь этот кайф от того, что все широко, и все, и много всего, и вот это вот настоящее и реальное, вот это действительно для меня такой прогресс, понимание того, что внутренняя борьба моя, которая существует, и я ее не осознаю. И вот я благодаря тому, что мы с телом работали ее смогла увидеть и осознать, она на теле просто, получается, крышил вот этим ощущением, что тебе не хочется вставать, не хочется вообще ничего делать, и голова внутренняя огромное, потому что увидев вот это, я могу понять, что да, это во мне есть, значит, мне надо с этим работать. И значит, я тогда могу проработать это, стать на шажок выше себя, предыдущий и почувствовать гораздо больше, гораздо выше стать.